Куликовское поле и Куликовская битва – это первый звездный час русского поместного дворянства. Будет у него еще такой же звездный час через почти что 250 лет. Но вот тогда на поле Куликова звезда русских помещиков впервые взошла. И их существование осмыслилось и протянулось, не побоюсь этого, вплоть до конца, меняясь сущностно, но не исчезая, до того момента, пока дворянство в России не было уничтожено. И мы сегодня особенно понимаем, как нам не хватает.